Ну вот и на момент истины я предатель. Тем более мы сейчас на другой карте. Это вдвойне интереснее смотреть этот ролик и вдвойне больше мотивации поставить лайк и подписаться на канал. Так, уже включили. Так, красного убью. А блин, а сейчас палят Я, я не спалился, надеюсь. А блин, лишь бы меня не спалили. Блин, что-то я рефлекснул, когда убил прям в коридоре. Ну, сейчас, короче, увидим. А, сейчас захожу в чат. Фиолетовый, синий, фиолетовый... А, блин! Ребят, если вас спалили, то, пожалуйста, не скидывайте вину на... Короче, если вы играете за предателя, там где два э, предателя, то, пожалуйста, не палите своего тиммейта. Это прям тупо. А, все он ливнул. Так, а... Блин, ну... Так смешно получилось. Я не могу... Э, не люблю, когда... Когда человека играет за импостера. Э, э, и палит своего это. Не делайте, пожалуйста, так это очень плохо. Ну, а пока продолжается катка. Конечно же, я не виноват. Так, конечно же, я беспалевный. Сейчас нужно как-то не палиться и потихонечку убивать. Так, вроде бы здесь я помню, что было задание, хотя задания здесь вроде бы нету. Блин, сейчас бы лишь бы не спалиться, вроде бы здесь есть задание. А где подойти правильно, я не знаю. Так, во, все сразу... А, блин, почти накопил на килл. Так, если сейчас с люка... Нет, в люк нельзя было прыгать, потому что спалили бы то, что я зашел в комнату и не вышел. Но все равно нету в комнате, ладно. Так, нужно в люк прыгнуть. Главное, блин, нужно было со всеми бегать, чтобы как бы не пальменно было. А так я куда-то пропал, и шеи трупные идут. Так, здесь парочка бегают. Здрасте! Вообще, вот это я без пальменно убил. Так, ой, блин, сюда кто-то идет, сюда кто-то идет. Капец, меня не спалили. Так, я сейчас не знаю, где вылезти... Чтобы я прям был беспалевный. Так, пожалуй, здесь остановлюсь. Во-первых, накоплю на килл. Вырублю электричество и побегу его якобы чинить. Нужно еще, Так, что-то там белый остался. Так, я надеюсь, то, что белый не подумает, то, что я импостер. Потому что это будет максимально тупо. Так, я надеюсь, то, что на меня никто не будет думать. Да, блинский! А, нужно потроллить игроков! Блинский не туда нажал, окей. Так, ну вроде бы. А, вот он белый бегает, и я уже подумал то, что он меня спалил. Так, а тогда зайду сюда. Здесь кто-то выполняет задание еще. У нас, походу, еще читеров в катке. Это вообще прям тупо. Так, ну я. Ну главное, чтобы меня никто не спалил, ладно. Я побегу обратно. Так, а здесь нельзя убивать, потому что, как бы, видели то, что я а, побежал с человеком. В общем ты куда? Ага, окей. Так, я побегу в люк, потому что там труп, и трупа еще никто не нашел. Я прям гениальный, э, так, предатель. А, блин! Так, нужно в люк прыгать, нужно в люк прыгать. В люк прыгать скорей! Так, где бы выйти, где можно было бы беспалевно... Так, о, я здесь выйду, всё прекрасно. Так, вообще беспаленный Конечно, беспалевно я зашел не в ту комнату. Вот это, блин, реально плотная катка...